Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Time Black. Сегодня я расскажу вам, как связать свой аккаунт в YouTube с Google AdSense. Что такое Google AdSense и для чего он вообще нужен, наверное, объяснять не стоит, поэтому, потому что все знают, но я не знаю, что скажу. Это способ получения наличных средств, зарабатываемых в, в интернете, точнее в YouTube. У кого есть партнерка, там, монетизация и так далее. Что мы делаем? Вот мой, вот моя главная страница, мой канал, вот Time Black, делаем вот сюда, здесь выходят вот такие вот настройки, подписки, настройки YouTube, делаем менеджер видео, далее он перекидывает меня к моим видео, у меня два видео, но это я закинул так, пока что были, чтобы шла какая-то копейка, деньги. Тут у меня два видео, одно на коммерческом использовании, одно нет. Вот это видео у меня на коммерческом использовании. Как вы видите, здесь зеленый доллар. Вот снизу уходит надпись для коммерческого использования. Что это означает? Это означает, что за каждый просмотр, за популяризацию этого видео, за лайки и так далее. За раскрутку я получаю деньги. Следующее видео у меня не на коммерческом использовании. YouTube запретил мне коммерческое использование. С учетом того, что я использовал здесь музыку, на которую у меня нет прав. Далее, что мы делаем? Делаем настройки канала. Вот, видите, вот мой канал, статус аккаунта, вот Time Black. Вот Time Black, мой канал широкого профиля. На нем в дальнейшем я планирую анонсировать различные видеоигры любых категорий. Также интересными местами шокирующие видеоролики и так далее. Хорошая репутация, вот видите, партнер. Партнер, подтверждено. Все, я партнер. YouTube, в принципе, все, у меня хорошая репутация, но это вам не нужно. Вот находим нужный вам, интересующий вас вопрос. Монетизация. Вот настройки монетизации делаете, настройки монетизации. У вас выходит коммерческое использование и, и информация и руководство. Вот, вот эти шесть вопросов, которых, если у вас возникнут какие-либо вопросы по вот этим вот вопросам, я могу создать такое же видео. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал и так далее. Вот в данном случае нам нужно вот это, как я смогу получить заработанные деньги. Это напрямую касается с нашим вот сегодняшним видео. Выходит следующее предложение: оплата осуществляется через аккаунт Google Adsense, чтобы вносить платежи, свяжите его с аккаунтом YouTube свяжите его, нажимаем, кликаем сюда, выходит коммерческое использование, вы будете перенаправлены на сайт Цен, чтобы установить связь с существующим аккаунтом, или создать новый, как вам угодно. Делаем далее. Вот. Выберите аккаунт Google, вы можете оставить свой, использовать свой аккаунт, этот старый можете использовать другой, новый создать, как вам угодно. Вход, ну, я буду вот, использовать свой старый, аккаунт далее вас кидает на вторую страничку опишите свой контент вот ваш контент мой точнее мой канал вот основное укажите основной язык вашего канала указывайте язык что это значит означает что все будет у вас на английском если вы поставили английский если хотите, чтобы было на русском, будет русский. Ну все. в принципе, логично, я думаю, разберетесь, поставить, какой вам угодно язык. Делаем далее. Далее уходит такая вот анкета с полями, которую вы должны заполнить. Это заявка на участие в программе Google AdSense. Что у нас здесь первое выходит? а выберите страну, в которой вы проживаете. Вот. Выбираете страну. Там Россия. Ну, как, какую вам угодно, короче, только Россия, где я с чересчур быстро мотаю. Вот, это вот, вот Российская Федерация, что-то я ее пролистал. Часовой пошел по МОСПО столице непосредственно. Далее, тип аккаунта. Обратите внимание, что в некоторых странах от выбранного аккаунта зависят требования, связанные с налогообложением. Вы поняли, да, надеюсь? вы вот можете ставить бизнес индивидуальный на вот, имя получателя вводите свое имя хочу вас предупредить что ввод плаченых данных только латинскими символами то есть на английском языке вот вводите например романенко там или романович там, ну как, как угодно ну вот, свои данные вводите короче имя получателя, вот, адрес свой, введете вот туда вот, далее, город, индекс оставлять свой телефон далее настройки рассылок это вам будут присылаться сообщения служебные извещения касающиеся вот, с вашим соглашением с Google вот, и тут, тут написано также хочу получать сообщения следующих типов, вот, нажимая сюда вы получаете полный полный пакет этих сообщений полный пакет полностью все сообщения которые входят которые вам предлагают также вы можете выбрать конкретно, какие сообщения вы бы хотели, чтобы вам присылались, вот нажав галочку напротив того самого со этого предлагаемого этой программой вот, вот приглашения для участия в исследовании Google. Вот можете назад, если вы хотите, чтобы вам присылались сообщения. Ну, в принципе, вот как вам угодно. Можете сюда поставить, да, в принципе, что. И далее отправить заявку, отправляете заявку. Google Adsense рассматривает ее и через где-то сутки вам дает ответ положительный он или отрицательный это я уже не знаю как у вас получится вот в принципе и все вот такое вот нехитрое дело надеюсь я доступным языком вам объяснил как, как связать свой аккаунт с Google Adsense если возникнут какие-то вопросы оставляйте свои комментарии пишите вопросы я если просите мне этот, э, просите, я могу создать как любое видео по вашим вопросам, которое будет раскрывать полностью ответ на ваш вопрос. С вами был Тайм Блэк. Подписывайтесь на мой канал и берегите себя. Удачи!